Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. У нас на обзоре сегодня вот такой привет из прошлого. Этот электролизный газогенератор был сделан в наших мастерских еще в 2014 году. Практически 6 лет газогенератор работал без каких-либо проблем и нареканий. Но, к сожалению, по прошествии 6-летней эксплуатации газогенератор дал течь. Владелец, обратившись к нам, попросил найти и устранить причину этой неисправности. Таким образом этот газогенератор снова попал к нам. Технологии производства газогенераторов в то время очень сильно отличались от того, что разрабатывается нами и используется сейчас. Поэтому, открыв газогенератор, мы мгновенно нашли причину неисправности. Вот это боковые усилители электролизера, который был установлен в этом газогенераторе. Боковые усилители были сделаны из оргстекла. Материал прекрасный, достаточно крепкий, надежный, но, к сожалению, недолговечный. Вы можете увидеть трещину в оргстекле. Вот эта трещина и оказалась причиной, по которой электролизер начал протекать. Мы демонтировали электролизер из газогенератора, полностью разобрали его, удалили вот эти вышедшие из строя боковые усилители и заменили их на более современный материал, который отлично подходит для данного применения и будет служить долгие годы, не выходя при этом из строя. Кстати, и несмотря на достаточно жесткую эксплуатацию на протяжении 6 лет, электролизер, а вернее пластины электролизера остаются до сих пор в идеальнейшем состоянии. Этот газогенератор сможет служить еще долгие-долгие годы. Друзья, ну а сейчас мне остается только продемонстрировать вам, как работает восстановленный газогенератор. Я только сейчас обратил внимание, что сработал автомат перегрузки. Этот газогенератор не рассчитан для работы с такой горелкой. Вот он опять выбил. Этот газогенератор рассчитан для работы с горелками, предназначенными для пайки, для плавки небольшого количества металла, но не для работы с резаком. И тем не менее... Газогенератор, как вы могли увидеть, прекрасно работает. Ну что же, дорогие друзья, как вы могли убедиться, газогенератор работоспособен. Я думаю, что он прослужит своему хозяину еще долгие-долгие годы при надлежащем уходе и обслуживании. А на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Всем пока.